Просто вау вау-вау, симриза вау. макс риск. Новый ролик. Так, сумчок это в конце. Значит, смотрите. В группу заходим. И это конечно очень классно, что игра начинающий еще Еще мало кто играет, тем самым можем. Чем больше нас загрузить, тем лучше. Вот, значит, смотрите, заходите справку в я три человека. Друзья, потом себя внизу. Один человек, там вкладку пригласить, идите по кто ну, не знает как пригласить, сейчас покажу тоже, На помогает эм... карману, хочешь играть, конечно хочу, подожди, значит три точки, вроде бы здесь, эти три точки, потом нажимаем это, это как хотите, все там из клана, друзей, просто друзьям, э -э добавить друзьям, писаем вход его найти, заходим вот здесь, вот ваш код, Теперь кое-что хочу с сказать. Друзья, добавлю друзья приглашения. Чем больше вы приглашаете, по типа того, чем вас будет больше сундучок, вы будете получать награду за каждый раз, когда вам вас отменят другие игроки. Награда будет отправлена под что почтой. Почта я покажу тоже. Отменить друга для получу. Получ... Отмени другая рады вы можете постоять только один. День. Понятненько, и вот мой инди, кстати. Триалок до 50 игроков можно иметь. и так он в России Легионс сумеет клан. Так, а мы с тобой тоже поговорим. Олег Генкингс. Типа того. Значит, у него 23 уровень и 2339 кубков. Смотрите, 500 бит, очень классно. Дальше заходим в клан. Прям в клан. Участие клана. И там рейтинг битвы 5 мы занимаем 6 рейтинга битва это со всего клана равняется то есть это тоже могут сюда вступить и... все. И... так скажем этот клан на расслаб Сл... ослабки лучше слабо слабо Так нажимаем проверяем вот он битва кланов рейтинг вот значит мы смотрели Россия и и палающий регионс вот так как короли то есть королев что все русские язычцы гад oh командная битва мы занимаем 1700 место кстати команда битва очень хорошо занимает топовые люди потому что они скорее всего 11 кланов 1 на один. 649... 646 место Ха. скоро все кто они здесь а потом справлюсь с кланами ну, тут тоже можно как-то так балачи легион, окей еще у нас один друг, чтобы тоже его не обижать, у нас так так всего, вот также есть, окей, также можно нам эм, следить, когда они ушли с игры, он прям недавно ушел, то пришел, то ушел, что? Ладно уже, 22 дня слишком много дней, пропадаешь, чем делать я без клана, тобой любой клан. А, так так так так, то-то он тоже ступил такой клан, у него меньше кубка, чем у тебя, бро, что случилось? Ладно, сто боев, окей то у нас 500 боев. Нет. А мы поменьше. Так, начинаем клан. Клан, клан, клан, ну, участник. И получается рейтинг место, на место 276. 8 участников. А количество сколько? Вроде бы нормально. Так, то то подожди, я готов играть, готов играть. Хочешь, хочу. Да. Не от она не Хочешь играть? Хочу. Кровон спит какой-то. Кровонный слон он 2004. Он младше меня. Да. Да, явно младше на один год. Да. Понять, типа, его в колоду. Конечно, проверяешь. Давай по устройству. Эй. А -а -а. -а -а. О, положите его, давай. Хай. Вот, прайди. Он будет классный еще. Гой, райди. Битва. Не принимаю. средний уровень В смысле во время ветвы карты карты и уровни пользователей не будет изменений ага. то есть по-разному какие вас кубки кстати мне очень интересно о класс. так так так так так, так. А, слабо 7 лел ха о ничего, отлично а, куда куда куда блин что произошло я случайно вышел. ладно профиль так, а ты на 4 нормально все Игра начинается плюс на не успел. окей два новичка против профи макса риска и найботы макса риска помощника макса риска. так на я не знаю что ты будешь делать чего? Блин, я один, вы чё прикалываетесь? Один про двоих. Ладно. Друзья, перераз, когда играю вот так вот. Если проиграю, то извините, пожалуйста. Я не готов к этому один про двоих. Это такое существует вообще. Я такого никогда не видел. даже в той игре, которую я играл раньше. Дав-давно. Они, наверное, построим мой профит сказали. Ужас. Просто ужас. Какой level левел? А, вот даже я могу и выиграть, так они не сильно полегло. Попробуем, конечно попробуем. Так, друзья, быстро, быстро строим, быстро казарма вдруг к псы запусти кучу песок, то как? А, стрельбите вот потом давайте, давайте вторую волну. Они пока не знаю, возможно они привыкли здесь пойти, а я вдруг там, ха, Обаную всех. Ну хоть какая-то, хоть какая-то скорость, тактика скорости. Так, давай, чувак, вот здесь, выбро, э, вот здесь, так там строй, два красавчик строй, красавочек строй потом мы смотрим видеоролик чем они там занимались страшно жестком одновременно так окей призываю армию подождите так у меня 6 левел не 1 так я изи выиграю а если не будет демо на первое левело а мне 4 я могу не запустить шахтимат любят они шахматы я тоже люблю <laughs> так что скоро я их выиграю так, так, так. количество это тоже очень главное ну а тут еще нужно что-то Нужно расширяться, вот именно. Расширяться. Вдруг они там под 400 по 200 бил. Так, давай побыстренько встроим новую базу. Секретным. то да зачем? И так нормально будет. Они дадут мне время. Хоть что как Жале, так, сокланцы все-таки не железные. Железные. Путаю. Так, регенеришинс, почему бы не одну штучку взять? Э -э давайте немножко... Возможно, они чем-то занимаются плохим, поэтому мы узнаем лазочком. Так, знаете, что? Нужно ускорить все это да, дело. Вон, вон. Давай, призывай, макс риск, призывай. Давай, по-быстрому, идите, идите. Проем, окей. Кого? Проверьте, возможно, враг там. Ну, согласно. Тут простой матч, ты ничего не выиграешь. Ну ладно. Можно ничего там тоже пропить чем-то чем-то да. однохлаза может прийти сюда вот, проверить вдруг он там будет строить уже война уже война эй соклансы здесь М -м -м. хорош кстати О, они вау они сильные Давай. красава давайте здесь окей проверьте эту базу все-таки случай на всякий случай окей они снаймили мою экономику думают что не умер ну, в принципе можно в принципе идите но вы потеряли время это может быть шахимат да вы с пол уже карты э, съели диванов типа, отряда съели так вы денежники как-то экономьте пожалуйста а воська тоже никого тогда они собирают отряд а я тут ничего, ничего не занимаюсь окей строим 10 ряд по быстро одну штучку проверим вдруг он там еще у нас нет ни одного сильного персонажа ну ладно да, без разницы. Главное, чтобы победа была чистой и честной. Ну, как бывает. Тоже. Они упадаются, или их вообще нет На что они тратят? Очень интересные персонажи. Так, проверим здесь глазочком. Там, будет. Общем, ну, вроде, вроде бы я Васика восстановил. Отлично. Вроде бы я кому-то сказал. О стройте в принципе что-то не нападают это же был шокимат был мне. не жаль что-то а -а -а. ну ладно ремонт построим. ну знаете время тяните чем больше вы тянете время то я могу выиграть у меня вообще есть персонаж а, -а, а напал это, нет я пошутил на напать на. Так. Ну ладно, призываем. Первый пошел. Ох ты! Посмотрите, кто тут у нас есть. Полно. Атакуйте, в принципе, мы полностью атакуйте. Ну, хорошая колода, кстати, хорошая. В принципе, хорошая. Вот. Всех урубать. В принципе, можно атаковать. А то вдруг они чем-то занимаются секретом. А мы займемся этим секретом. Строить. В принципе атакуйте. Он такой, О, нет, нам конец, это куда? Так, пройдите, проверьте, возможно враг еще там. Чем занимается? Там у нас но уйдет с нами не остается. А половина отряда. Ой, я что там снял? Окей, okay. я не буду атаковать полного отряда, но только проверить решил да, он вот тоже копит 2 сихо, кстати я, лишь бы, знаете для чего, для маны Заметил. есть один шанс выиграть всех, всех и шахи мат сделать, есть только один шанс друзьям, большего нам не дано Потому что у них 400 воинов. У меня С это ордонис мазмо... невозможно, но нет шансов. У меня уже по армии уже вырубили. Есть один шанс. И конечно ну, второй конечно, есть. Если нападет, то ему будет крышка, есть глаза еще подстрою. Да, есть шанс такой Уебой! Вот На yeah, давай, Давай, давай, давай! Окно, куча. Потом уже регенерашин, фарбол. Я так думаю, ну вот так, типа, я уже буду использовать, потом буду использовать. время сэкономить. Так, давай. Рах такой понял. Что-то не так само. Надеюсь, здесь базу, пожалуйста. Мы Могу, конечно, проверяли, ну ладно. Ну что? такие мощные поженил вообще 4 мышкетьера вообще классные ну давайте запускать потом отвоем эту базу также нужно захватить базу всю карту и забрать все ресурсы тогда мы уберем один продвигаем классно длинный ролик окей я не вроде тут тоже нет базы тогда что ты вот Если я все базы захвачу. А вот как. Вот как. Бам, давай, бам, прыгайте. Бам, бам. Вот как, ну давайте, врубайте. Стоп, а я ж подаюсь им, оказывается. Не, не, не, надо так. Макс Риск, что-то деление Ладно. Назад. Они мне Харбова забрали. Просто кто ладно. Ну, они также сам будут экономику не разрушать, а их чего будет? Я как понимаю. Но я же захочу базу. Есть логика, или же они другой логику используют? А еще есть вы логика или тактика? Да, Но это тактика. Какая логика? Я уже буду путаюсь, я и всех. Так, давай. У нас маны уже достаточно количества хороших. Поэтому собираем ресурсы. подоходи и ну, будет классно так ускоряем давайте еще одного вас построим <laughs> все ресурсы мои кстати так, кстати вы можете пойти сюда вот проверить С уже 200 воинов нужно что-то мучить давайте понемножку вот так вот разведка скажет, что блин разведка откуда а, -а, -а так у тебя третьего вау класс. окей пару воинов отправляю чтобы они жалко чтоб они за поиграем все ну что, ж, давайте войны. Банало, давайте запустим. Ё-ё-ё, нужно как-то собрать ресурсы, все. Так я понимаю, да, максимум. Эй, войска, проверьте эту базу. Попались. Давай. Вот так вот. Давай, силой. <соединяющие> Я буду драть хоть что-нибудь, но ну, хоть что-то. Эй. Привет, чувачок, давай врубайте. Все врубайте. Он такой, чего приколы какой-то куда? Прикол. Вот ч. Где заканчивается М -м -м. Ресурсы или чё? Так. Пару штук такую Потихонечку экономику развиваем. Что ж, готова гнула. А -а -а. А вдруг он выиграет? Так. Это не шутка была. Окей. Есть план Б. Строим кучу баз, строим кучи казармы. Если он нам пойдет в центр наш, чтоб там не вырубил казарму кучу. Мы не тогда использовать такую тактику. Это план В. Или план Г он перепутает скажет у тебя столько много басса такой да больше ресурсов больше больше басы будете тебя тяжелее ломать поэтому чем-то не займется как нужно делать так чтобы как не понял что я тут Там учу. кстати тут можно точку построить а, а тут пойдете будет классно Блин. Извините, что-то я тут испортил. А вот, атака. А, это да я. Как -то, как -то, что как-то как-то сделал? Закрываю. Что происходит? Так. Да. Окей. Так. Да. В принципе, разбирай все. Все, что есть. Скром все ресурсы призываем. я не знаю как же, чем дело ну ладно ресурсы собрать всем и типа того чтобы не понимаешь чем я занимаюсь вот так вот А, -а, -а. враг уже там в принципе атакуйте, если враг там про атаковать там бегом Я бой наконец напал на нас а я так думаю когда же ждал его 100 лет. О, привет! Он такой, блин, у тебя уже гнул, откуда? Две Напал все же. Наконец-то там. Базу сломал, не? Я не буду там строить, только Васика собирает. Вроде бы все. Так, Что сломал, подчиню, не Что он сломал, починю, он бойся. Все будет нормально. Починю, сломал, все будет нормально. Для тебя ресурсы закончились. Не отступайте, Эй. база. Блин, попали под обстрел. Фарбол. Ладно, куда? но давай запустим. Ресурсы все заберем, будет классно еще. Как а? ускоряем? нападет ему кирты я не знаю что он тут копит ресурсы так я же всю курту захватил так это же для него уже 7000 я по было максимум 10 давайте соберем максимум и же построим кучу казарм что мой брак путал где моя база как я уже говорил да повторяюсь ладно а кстати а почему именно такие слабаки именно были нашим клана вот это вот меня что пугает скорее всего что-то там окна Такая тактика, давай батаку, ну, привет! Привет, так атаку на ну, всех в атаку сила. Мне не жалко даже это да? захватим все ресурсы, лишь бы побаловаться. А, ну да роль Да ладно, казан устроим. Также тут что враг путал база, да? Повторяем. Бам. бам, бам. Собирает. Тут уже все, Но ну, один собирает, кстати. Нормально. <laughs> Бессмертный Макс Риск. Можете работать. Казарм. 24 тысячи казарм. Сколько максимум вообще казарм можно? Собрать. Что брак путал? А, вы уже атакуете. Ну ладно. Кстати, у них офигенно тут э, показывается карта. Йоу, офигеть. Слушайте, реально. Потом бабахать будем? Наверное, да. Давайте немножко войска побрубать их всех. Потом взрываемся. Офигенно. А я вот так иду, иду что ли? Чисто что, да. Он такой да блин такой сильный я такой да бей, бей, бей. давай здесь вообще врубать и их кстати они умные умные Мне что буду, не но ну я могу конечно поломать в принципе могу сила производительность пошлите уже атаковать в принципе почему бы нет почему бы нет он такой отступаем слишком слишком он вот сильный Шансы есть, кстати, у вас, если захватите прям по-быстрому. А если будете вы 10 время, то все, шанса нет. Учитель, да? Так, Так, сколько их можно еще построить? Офигеть! Ладно, я пошутил. Атакуйте! Меня мне, мне как-то скучно. Он такой блин, тут на все вырвет куда? Вот он что-нибудь надо такой гген нам гген а вы соклансы наш или кто вы очень интересно все он будет отступать на такую uh -huh. <с vídeos> блин такой как будто шахю мат больше вот нет шансари Ре а ремонт а. О, второй отряд. Класс. Нам помогает. А, величественно. А, а. Я понял, скопировал там. Он такой, сколько тик такой. ну все, тик тик тик Ломаем тик тик тик что Помните, он там строил эти вот арбалеты. А вот зря, я же не атакующий. Классно. <tones> Что уже все? Там войска вроде Ремонт, кстати. Мать, сил возьмем. А, может быть, все... Не ладим все разрушить, потому типа твой... дразнимся за нашим врагом. Не туда до сих пор. Последний противник. А, он ну, там еще последний. Там. Ну, ладно Посмотрим, чем будет заниматься. если Слишком скрывает Кирбик. Может быть, сразу на базу придет ко мне и врубит меня. М -м -м? Так, его будет очень умный. Так, эту базу построю на всякий случай, чтобы враг ничего не понял. Обо мне. Что, что происходит? А во что чтобы разбрызгать, а во-вторых, на него, да, на него. Так, у нас тут один диванчик идет. Он такой, на пора. Интересно, интересно. Куда вам пора? Слушайте. Слушайте, мне реально интересно стало. Куда вам пора? Он про Опа, на база. ой, -ой, -ой пойду туда вот. Нет, я вернусь обратно. Интересный человек, да? Он только Все, нас захватили. Нужно раньше захватывать. Да, нужно было раньше. Такая же суть игры. Нет? Давай. Обойди. Как-то. Давайте призывать этих вот... Хотя одну штучку. А, ладно. Хочу эту базу уничтожить? В принципе атакуйте, если вы знаете где. Будем дразниться. где у нас уже всем. Ресурсы забираем. Плаг сдаюсь. Атака уже повержена. Подожди. ОК. Okay. Я бегу, бегу. Он там-то звонит. Он у нас войска все? Соберемся, войска, здесь. Нет таких войск. Я В общем, атакуйте. Атакуйте как-нибудь. Надо сэкономить. О, пошло дело! Чем он там занимается? На, на, на, на, на. А мы атакуем лучше. В атаку. Суперман, орда, слушайте. Копатели в бой. Реально копатели. Давайте закончим катку. Как-то скучно. А, уже все нет. То знаете, как-то мы скоро -то не закончим катку. или, да? Окей, я не против хоть что-то. Интересно, в конце будет. Потом посмотрим, как так, почему они за нас играли. Также силы свалим потом вот. Давайте всех в атаку всем хватит хватит работать да знаем что можно 10 тысяч больше не в вот атаку все так как дела куда идете почувствовал что я не знаю не враг ну может быть он нам проверим проверим реально он на там Да. О, сколько это будет, кстати, стоит. Смотрите, что он строит. Батаку. Вот так он тут ресурсы собирал. И все. Ну, в общем-то, классно с тобой было, но. Это такое себе строительство. Король построить что-то, беру новое. Ну, окей, да. а 20 уже как-то скучно стало. Будем пробовал. Так. Один вроде двоих. Отлично. Не клана. Нет клана. как это так? Не жаль, просто... Это чей чат был только что? Нет клана. Кому я присоединился? Так, андрей, примет так. А, -а, -а, -а что это было? Кок не поднял. Всем удачи, пока.